Всем привет, дорогие друзья! С вами канал крипто Шарк. Помните, я ранее делал буквально там недельки, может полторы назад обзор по поводу биржи хобби и также по поводу токена. Я говорил, что токен будет расти, и, соответственно, токен у нас вырос. И, кстати, точно так же по рефералке люди смотрю неплохие делают объемы. Мне определенная копеечка капает, за что огромное спасибо. И также, я думаю, люди точно так же подключают и себе рефералку. Ну ладно, рефералка это как бы все мелочи. Как вы видите, сейчас по шип токену после объявления маска у себя в твиттере, что там монетка шип, точнее он собаку себе хотел купить или называть, так я точно не знаю. Тем не менее, эта монета сразу взлетела, набрала 2000%, точно так же как и DOOGYTOOP как Дуи Коин, ну и начинаются везде определенные бонусы, призы, как вы видите сразу же у людей понятно, что у разработчиков появились нормальные бабки, и они сразу на топовую биржу решили залететь. А будет получается у них здесь листинг, и сразу же будут делать определенные там бонусы, раздачи. Я так понимаю, это в основном как бы нормальное правило, когда заходишь на серьезную биржу чтобы еще подарить к себе интерес сделать какой-нибудь конкурс и привлечь к себе как можно больше людей ну и также по 170 баксов определенные условия выполняем заходим, получаем ладно, не буду вас томить переходим мы к цене обзор у нас тогда был 29 апреля цена была 21,5 доллар как вы видите Цена у нас стала сейчас 33 доллара, то есть в половину стоимость токена от биржи Хобби у нас взлетела. Как по мне это очень-очень огромный плюс, что я говорил. Если сейчас, как я вам опять же все время говорил, говорил, еще раз говорю, вложиться в токен и держать его, тогда можно соответственно поймать хорошие бабки примерно так же как с биржей было бинанс только тогда их не токен появился там стоил что в районе не помню 5 долларов если меня изменяет память но те кто успели вложились те сейчас подняли уже огромные хорошие бабки в общем ребята никого не заставляю просто делаю краткий скажем так итог подводим немного подытожили что если бы вы, допустим, 29-го закинули, то сегодняшний день, включительно, вы бы уже поимели неплохой такой бонус для себя. То есть дело ваше, но я делаю прогноз, что в ближайшее время, где-то может быть месяц, максимум полтора, цена будет у нас уже здесь впереди с единичкой точно. Так что можно вкидывать и поднимать на этом хорошие бабки. Просто ничего не делай. Просто купил и сидишь, ждешь. И от себя сделаю небольшой конкурс за самый креативный комментарий, который вы напишите, связанные с биржей, хобби. Я вручу там, не знаю, сделаем три призовых места. Каждому вручу по одному токену. В общем, ребята, микроконкурс. Участвуем, таримся, пишем свои отчеты, хвастаемся как бы на этом у меня все, всем удачи, всем профита, всем пока.